Сегодня хочу поделиться с вами информацией о том, что ждет людей, которые пришли послушать первую лекцию из серии лекций о сферической семье. И первая лекция она посвящена информированию о том, что такое материнство в новом времени и в целом в многомерном пространстве с такими глобальными быстрыми хаотичными переменами и на нее конечно мы ожидаем женщин в первую очередь которые уже являются мамами или готовятся стать мамами. но она настолько цена по своему контенту, что будет важной также и всем людям. Всем девушкам, всем женщинам, всему женскому полю, пространству, потому что мы являемся чьими-то дочками. И мы также продолжаем быть ими. И в новом времени у нас меняется... Наша структура, наше системное место, наше поведение, наше проявление по отношению к нашим мамам. И у наших мам также в силу того, что мы выходим из эры выживающих в эру развивающихся и э, сенсорных чувствующих, также меняется. И со своей мудростью мы можем подойти к территории Материнство нашего рода с, уже с позиции не просто того, кто является ребенком, получающим все дары, все ресурсы из рода, но и тем, кто делится информацией со своим родом, со своими предками на тему того, как им... В том числе пережить эти турбулентные перемены, в которых они очень часто чувствуют себя ненужными, обесцененными. Потому что наши мамы еще застали время выживания. И они очень хорошо умеют делать что угодно ради кого-то или ради чего-то, но совершенно не умеют. Жить, очень часто даже это, жить с ориентиром на личную миссию души, на предназначение своей души и в целом с оглядкой на то, что мы являемся существами одушевленными. Поэтому на лекцию приглашаем всех женщин. Повторюсь, в первую очередь тех, которые уже являются мамами. Что мы будем рассматривать? Конечно же, не получится двигаться по курсу, по видеокурсу далеко и эффективно, если мы не обладаем единой понятийной базой. Поэтому о базе и пойдет речь. Мы разберем устройство сферической семьи. Мы поговорим о том, кто такие дети, почему они приходят в нашу жизнь. Для чего приходят кто для нас наша мама с позиции иерархии и какие функциональные роли лежат на этой э, миссии. Мы не будем рассматривать материнство с позиции взаимодействия личность и личность. То есть речь не идет о том, что меня зовут Ирина, мою маму Галина, и мы разбираем взаимоотношения двух эго-систем. Нет, мы будем изучать с вами устройство системы самой, самой системы и э, ощущать те буферные переходы, в которых мы сейчас все находимся, плавно переплывая из э, иерархии вертикали и иерархии дуали в э, многомерную сферическую Систему, которая очень часто в силу своей естественной природы является саморегулируемой, самобалансируемой, самоисцеляющейся, самонаправляющейся, самопростраиваемой, самопостра... и она кардинально отличается от того, что мы знаем о семьях наших предков и того, что нам передала наша родовая система и коллективная бессознательная. Например, даже в таких базовых вещах, как дети слушаются, родители догматично указывают, или у мужчины, у папы такие функции, такие роли, у мамы вот такие роли. То есть... И эти моменты, к которым, мы, к которым мы привыкли, которые консервативно удерживали порядок в социуме множество веков, они сейчас очень часто вибрируют не в ногу со временем, и мешают нам строить наши гармоничные семьи, если мы не владеем этой информацией. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что лекция — цена всем, потому что чем больше ты знаешь, тем, тем легче твоему сознанию, твоему разуму, твоей рациональной части турбулировать в этом турбулентном мире. И если наше сознание какой-то информацией не владеет, оно напрягается. То есть у нас многие моменты являются зоной напряжения. Если у нас есть зона напряжения, то наша система снова впадает в автоматизм. То есть автоматизмом есть коллективное бессознательное или ротовые программы. Соответственно, возьмем ситуацию, есть Образованная женщина и, допустим, партнер, папа, папа ребенка, о котором идет речь сейчас, придя вы на лекцию, желая понять, как выстроить, простроить отношения по законам сферической семьи со своим ребенком. И со своими попытками внедрить эти инструменты в практику жизни, вы можете столкнуться с тем, что. Папа внутри себя опирается на конструкты консервативной э, старой иерархии и не получается реализовать на практике э, сферические законы свободной жизни. Почему? Потому что он не владеет какой-то информацией. Поэтому на лекции буду давать рекомендации на тему того, а каким же образом принести эти знания домой, как их в семью э, внедрить как разговаривать с мужчиной, если у него не было естественного личного интереса познавать этот спектр информации, то как это объяснить, не навязывая без догмы, без попытки причинить кому-то добро или без манипулятивных, Таких заявлений, на которые часто э, прибегают, к которым часто женщины, жалуясь, да, из, оби из обиды. Вот у нас было бы все по-другому, если бы ты. Вот э, как с этим быть и как э, свою сферическую семью простраивать. А знаете, сейчас такое время, когда она или нас будет простраивать извне, или мы ее будем простраивать изнутри сами, как зрелые, сильные, взрослые, из позиции ответственности. Поэтому речь даже не идет о том, что что-то кого-то не коснется. Все касается всех. Единственное, чем мы отличаемся, это своими зонами ответственности. Ощущая сейчас свою зону ответственности, делиться тем знанием, которое уже доступно, я вас приглашаю на серию лекций, просветительскую серию лекций, видеокурс ⁇ Сферическая семья ⁇ Добро пожаловать! Нахожусь сейчас на детской площадке, записываю на улице, и вы слышите, скорее всего, на заднем фоне эти голоса наших будущих детей. И, конечно же, почему будущих? Потому что они построят мир будущего. И, конечно же, хочется, чтобы взаимоотношения с ними, у них с самими собой и весь этот мир показывал нам красоту, красоту, ясность и мир. До встречи! Пока-пока!